Сегодня каждый знает, что для того, чтобы быть здоровым, нам нужны витамины и минералы. Но мы забываем еще об одной важнейшей составляющей, которой полным-полно в сырых овощах и фруктах, и которой днем с огнем не найдете в той рафинированной пище, которой кормит нас злодейская пищевая промышленность. Рафинировать пищу очень выгодно, потому что рафинирование делает еду более вкусной, а значит более коммерчески успешной. Такой еды можно продавать больше, и значит получать за нее больше денег. Но вся беда в том, что в рафинированной пище практически напрочь отсутствует клетчатка, а без нее в нашем организме начинают твориться большие беды. Это просто черт знает что начинает твориться в нашем организме в отсутствие клетчатки. Сахарный диабет, атеросклероз, иммунодефицит, дисбактериоз, и прочие гадости А все почему? Да потому что нет клетчатки Что делает клетчатка? Ну, прежде всего Она помогает нам не обжираться Потому что способна впитать в себя Большое количество воды За счет этого Желудок и кишечник быстрее заполняются И это создает быстрое чувство насыщения Во-вторых Клетчатка забирает в себя Избытки жиров и углеводов и снижает усвоение сахара в кишечнике и его содержание в крови снижается что помогает нам избежать диабета клетчатка препятствует усвоению холестерина а также сорбирует желчные кислоты из которых он может заново синтезироваться а в результате понижается уровень холестерина в крови снижается и опасность атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний а еще Именно клетчаткой питается наша полезная кишечная микрофлора. И если ее не будет, то все эти полезные бактерии умирают. И возникает дисбактериоз кишечника. А вместе с ними умирает и иммунитет. Потому что он создается именно этой микрофлорой. Ну а когда умирает иммунитет, сами знаете, что получается. Помимо всего, клетчатка еще связывает токсины, канцерогены и тяжелые металлы. Она помогает вашим кишкам двигаться и избегать хронических запоров, и связано с ними повышенного риска заболеть раком. К счастью для нас, существует корпорация «Сибирское здоровье», которая все делает для того, чтобы мы были здоровы. И не ее в том вина, если мы не пользуемся ее дарами, такими как ActiveFiber По составу и биологической активности – в 10 капсулах активфайбера содержится примерно столько же пищевых волокон, сколько в 10 килограммах сдобы и выпечки, в 10 булках белого хлеба, в 3 килограммах картофельного пюре, в 2 килограммах макарон, в килограмме манной крупы или в 300 граммах овсянки. В природе насчитывается около 10 различных видов пищевой клетчатки. И все они нужны для здоровья. Активфайбер содержит 5 наиболее важных видов пищевых волокон. И с помощью биоинженерных технологий все они переведены в растворимую форму, что повышает их активность в 8-10 раз. Так что, если вы действительно заботитесь о своем здоровье и хотите похудеть, Активфайбер к вашим услугам. А где вы можете его заказать, найдете в описании к этому ролику. Будьте здоровы!